Покажу вам, как я делаю бесплатно горшки Ну или почти бесплатно Вот смотрите Вот я их делаю с вот такой пластиковой бутылки Такая пластиковая бутылка под воду Бывает 5 литров, бывает 6 Ну не знаю сколько у вас Вот такая вот 6 литровая у нас стоит 68 рублей Вот 6 литровая я делаю горшок под цветы Пойдите в любой цветочный магазин И посмотрите, сколько 6 литровый там горшок стоит Вот ну, думаю, не меньше 200 рублей, а то и 300. Смотря какой красоты. Зачем красота? Ну, не знаю, если кому-то подарить, хотите цветы, ну, можете взять красивый горшок. А если для себя, ну, и такой пойдет. Что, плохой горшок, что ли? Вот, 68 рублей. Воду выпиваете, и потом начинаете работать. Вот это 5-литровый был горшок. Что я делаю? Вот он. Таким образом был. Я, естественно, воду выпил. Потом обрезал его. А потом еще вот эту вот где-то сантиметр укоротил. И что это дало? А то, что я вот так вот переворачиваю. Крышку неплотно закрываю, чтобы туда вода просачивалась, Вот так вот опускаю и все. Получается, что дренажа не надо. Дренаж, я имею в виду керамзит. Дырочек не надо. Вода на подоконник не вытекает. И вы видите всегда, сколько там воды. Вот поливаете цветок, вот она вода сюда стекает, и вот здесь вот скапливается. Как только много воды, начинаете сливать. Как сливать? А я вот здесь ножницами, или можно дрелью, или паяльником, дырочку сделать повыше. Ну не здесь же делать. Вот здесь вот сделайте, смотрите, вода вот подходит. Все, наклонили, и все, она отсюда вылилась. Это первый вариант. Второй вариант немножко посложнее. Второй вариант я сделал на основе вот этой бутылки. Что я сделал? Первого-наперого выпил воду. Дальше. Вот так вот отрезал. И вот эту крышку я унес на огород и накрыл клубнику. Ну или что там угодно. Ну я клубнику накрыл. Вот. Она тут не... Ни... Роль не играет. Дальше. У меня был... Остатки... Я делал теплицу вот такие остатки остались в принципе можно делать с любого главное чтобы не из кордона чтобы он не раскис можете сам старая железка ну, обрезали перевернули обвели вырезали круг вот он круг у меня там внутри вот как раз он залез дальше я вот вырезаю вот такой вот просто с двух сторон отрезал и завернул ее вниз. Вот она завернутая вниз. Right. А дальше вот такую трубку я беру любую пластиковую бутылку. Отрезаю вверх, отрезаю вниз, бок. Вот так вот сворачиваю ее. В трех местах скотчем здесь, посередине. И здесь сворачиваю вот такую трубку. И опускаю туда. Дальше что? Насыпаю земли, сюда сажу розу. Там, вот я хочу там хризантему занести домой. Вот. Получается, что вот так вот земли будет Здесь у вас цветок будет Дальше вы поливаете, как обычно Вода <coughs> опускается, естественно, под силой всемирного тяготения вниз Все эти корни промачивают Корни берут оттуда и воды, и питательные вещества Дальше сквозь вот эти щели, естественно, уходят вниз И туда же больше ничего не надо Вот видите, как она там осела, вот эта пластинка Пластинку можно не так, как я. Ну, допустим, у кого-то нету вот такого материала. Да возьмите любой. Главное, чтобы он жесткий был. Я не знаю, что у вас там. Вот. Ну, в общем-то, у меня легкая, красивая конструкция получилась. Вот вода сюда, когда проникает, ее видно, сколько здесь. И она здесь накапливается. И не надо дренажа. И на подоконник она не, вы... не вытекет никогда, потому что дырочек нету. Хоть там залейся, хоть до самого верха лей. Все равно, ну, надо смотреть естественно, голову не терять. Как накапливается, вот подверг подходит, что наклонили. И вот она через это отверстие вся вылилась лишнее. Все. Больше ничего не надо. Вот так вот. Красота такая. Вот сейчас буду 1 ноября. Я хочу все-таки розу занести. Вот у меня полуцветущая есть. Хочу занести. Ну, пусть цветет дома. Если здесь оставить, вот мороза, она ударит и все пропадет. И слаб пропадет. Кстати, по укрытию роз. Чуть попозже сделаю видео. Ну, еще в догонку дополнение к тем горшкам. Вот таким большим. Ну, это под большую емкость. Вот смотрите, вот эта м -м, баклажка под 5 литров, но э рабочая емкость, тут, я не знаю, литра 2,5, наверное, потому что вот при перевороте получается ну, слишком большое пространство, которое не используется. Куда более эффективно использовать вот так вот. То есть, делайте здесь плоскость и здесь хоть сколько. Вот. Дальше. Но если вам не нужно там на, на 3, на 4, на 5 литров, допустим, не надо. Зачем? Делайте маленькие. Маленькие я делаю так вот. Из двух бутылок. Первая бутылка вверх отрезается. Внизу делаются дырочки. Вот, а нижняя часть вот такая, желательно с прозрачного пластика из-под минералки, ну и пиво есть такое. Вот, вот так вот отрезаете низ, конечно, дырочек не делаете. Ну и получается, что вон, дырочки, дренажа вам не надо, понимаете, типа керамзита, нахрен он вообще нужен? Я вообще не представляю, я только женщина могла придумать. Ну, может, не женщина, не про половые органы, просто про умственные способности. Зачем дренаж? Вот, дренажа не надо, на подоконник никогда не вылится. Видно, сколько там воды. Нужно слить воду, допустим, она накапливается, да, накапливается. Ну перевалили вот так вот, чуть придерживать этот цветок вот так вот, между двух пальцев. Вот так вот растет, придерживаться, чтобы земля не вывалилась и все. Слили, все. Вы даже вот так вот сняли, вот, перевалили воду, все. Опять одели. Аккуратно. Не спеша, не торпясь, как я. И все. Вот. Сейчас что? Насыпаю земли. Сажу вот такой росточек туда. Вот. Досыпаю его, корешки аккуратненько. Проливаю водичкой. Все. Вот он. В рабочем состоянии. Сейчас вот только пролить осталось. Это мне конкретно хризантема.